Ура! Дождались! Скоро будет обновление в игре Among Us. Но ну, на самом деле обновления уже были, ты просто их возможно не замечал. Ну это к примеру подрисовка карты, улучшение графона, также добавление новых заданий. Among Us два года пылилась на игровых площадках. Ее очень мало скачивали, и она очень мало обновлялась. Самая последняя карта была посвящена Новому году, который был аж 10 месяцев назад. И, кстати, через 2 месяца Новый год уже. Следовательно, нам стоит ожидать новую карту, которая будет выпущена либо к Хэллоуину, либо в ноябре. Из-за того, что я играю всего лишь месяц, мне хватает пока этих трех карт. Пожалуйста, напиши в комментарии, на каких картах ты играешь и сколько ты играешь. И ты попадешь в видеоролик, как вот эти три комментария. Хоть и будет новая карта, но здесь есть тоже небольшая загвоздочка. И эта загвоздка это то, что на картах одинаковые задания. Да, они иногда есть разные... Но в основном задания одинаковые, и поэтому хоть-та, хоть-та карта, и здесь и никакой разницы практически нету Ну и все же из-за того, что актив огромного этой игры, можно ожидать не только новые карты, и еще и куча новых заданий, которые будут добавляться достаточно часто, чтобы задерживать игроков в игре. А меня эта игра ужасно задерживает, я могу сесть и играть по несколько часов, потому что игра безумно интересная. И также напиши в комментарии, сколько ты играешь в эту игру по времени. Но, к сожалению, какая будет карта, мы пока не знаем, потому что разработчики нигде не показывают, я заходил на их сайт, а с ним какая-то проблема. Очень долго искал информацию, но так и не нашел. И даже концепты я не могу найти к новой карте, да и вообще к игре в целом. Также то, без чего не обходится обнова. Это, конечно же, скины. Скины шляпы и питомцы. Все это будет тематическое Хэллоуину. Также, если ты заходишь в скины в игре, то ты мог увидеть несмотря на то, что ты с ПК играешь или с телефона. В игре открылись скины, которые посвящены Хэллоуину, которые выходили год назад. Вот наподобие таких будут новые скины. Вот чего-чего игре не хватает, а это новых скинов и новых питомцев. Шляп в этой игре очень-очень много, и я больше всего пользуюсь корабликом, я одеваю белые скины, вообще прикольно получается. Хоть шляп в игре и очень много, но их не хватает. Не хватает интересных шляп. Все они не смотрятся с персонажем. Они как будто отдельно все сделаны, чтобы они просто находились в игре. Там интересных штук 7, а самих в игре очень-очень много. В общем, нам стоит ждать Хэллоуина. Хэллоуин будет обновляться практически все игры. Все будут обновлены тематически. Также насчет обновления вопросы к Брилл Старсу. Сегодня должен выйти Brawl Talk, я его безумно жду, и безумно жду ваших лайков. Так как видосик подходит к концу, и я прям очень сильно старался, я рылся в информации. Но есть одна самая главная и глобальная проблема, это то, что у разработчиков нету своих соцсетей. Соцсетей, посвященных игре. Есть только фан соцсети, на которые смысла нету подписываться. Но есть смысл ставить лайк и подписываться на канал и писать комментарии от 4 слов. Потому что комментарий от 4 слов будет продвигать видео, и с тобой был чаек ТВ. Я пошел отдыхать. Хорош Хвахан, отдых. Пока!